так всем снова здравствуйте мы на карте что это за карта эджфилд в общем решил пробежаться по всем картам потому что играю только на двух в основном я думаю что это будет хорошим скажем опытом ознакомление с картами чтобы знать вообще что где и как находится итак Я вот здесь даже не знаю, где включается свет Это Гараж Это гараж В гараже есть свет? В гараже нету света, но есть нычка Хорошо Привет О, где-то буянит О, на втором этаже, блин, мне надо свет включить Где на этой карте включается свет? Так, так, так. Ну, блин, я не знаю. <свят> где вообще свет можно включить? Кто знает, полагайте. Я ж пока буду искать, здесь включается свет. А вот же, блин. Пойду послушаю радио. Господи, где оно ну, играет-то? Ты подключись. О. Отпечатки. А где свет? Стоп, я вообще где? А. Что как? Это получается у нас сложность, кошмар. И мы изучаем дом. Так, нет, я без фонарика не выйду отсюда. Кстати, а, кстати поднычка надо проверить сразу. Оба-на. Где-то потрогал дверь. Ну-ка сюда шел. Вот эту дверь? А ты что, у двух, у двух? А, вот эту дверь. Хорошо. А следы покажешь? Покажет. Ну, ладно. Ага. Так, ладно, он получается в этой комнате. Это хорошо одну лику нам выдал сейчас мы найдем отсюда выход найдем отсюда выход и послушаем что он нам ответит по рации раз он так любит включать радио давайте а мне показался ли был призрачный огонек штука моргает нет то а минусовая минусовая минусов стоп подожди минусовая а отпечатки рук это что Стоп, подожди-ка это же не демон, пожалуйста. Я не могу туда пройти. Господи, кто так поставил мебель? Ну нет, нету призрачного огонька Опа <смех> А я даже не знаю, какой был мой первый дом Даже предположить не могу Так, ну ладно, это кто-то из этих двух Ну хантушку мы определим, Джина мы определим А вот демона, ну демон Ну это не демон <смех> Вот и определили Ладно, пойду найду что-нибудь Как там спрятаться, наверное, я не знаю Так, а у нас что по проклятым предметам? О, пусть горит Я даже не знаю, где спавнятся проклятые предметы Так, ладно, давайте мы сейчас этом Найдем сначала а, Нычку я когда проходил челлендж, я вот здесь спрятался всегда. Но тут нету места. Это нычка? Блин, вот я не знаю, кстати. Что-то он там буянит. А у меня что, нычек вообще нету никаких? Это что у нас? Это, кстати, гараж А, гараж Вот здесь нычка? Нет, не нычка <звучит> <звучит> <звучит> Я не понял, вы мне хоть одну нычку дадите или нет? Но здесь не будет нычки. Детская? Нет. Нет. О, вот здесь по-любому есть. А... Я, конечно, извиняюсь. Я очень сильно извиняюсь. Но... Господи. Ура! Нычка будет. Да, кстати. Кому там звонят? Отвечай, призрак. А где тут эти проклятые предметы есть? Я вообще уходить от этой нычки уже не хочу особо. Оба. Оба. Ну и что охота не начинает? М -м -м. Мне нужен проклятый предмет, чтобы начать охоту. А где они лежат, я даже не могу представить. Да, да, да. Главное не заблудиться, куда бежать. Ага, а, бегу, бегу, бегу. Оп, все, вспомнил. Господи. Блин. Ой. Это не джин. Это ханту. Я определил призрак. Ты что, сюда нет, не надо сюда переезжать, пожалуйста Вдыхнул угу. Красиво Здесь так красиво А, просто свет вырубил Да, я пришел сюда, чтобы такой типа... Ты будешь здесь прятаться? Но нет. Бежи, бежи, бежи, бежи. Помогите, не закрывайся. Фу. Мель, маленький засранец, который бегает, меня пугает. Ну ладно. Я думал, что охота. Вырубил свет. Это не джин. Это либо Ханту, либо ханту. Это ханту. При помощи распятия... Можешь сходить за распятием? Мы все равно деньги фармить да, надо? Ладно, за распятием. Схожу за распятием. Распятие. Там еще нужно и микрофон направленный. Это все дела. Показываю лайфхак, как сжигается распятие в руках. Идешь такой, идешь, идешь, идешь. Стоп, свет-то есть. Может здесь еще? Это не это охота. Блять. Он меня с ума сведет. А это... Ну да что? Нет, дядя. Ты, ты, ты, ты вообще издеваешься? все я ухожу. Да какой лайфхак? Да, да, я думаю, что он рубильник выключил. Он меня со всех сторон кошмарит. Это что вообще за новости? Нет, похоже, кстати, теперь, теперь у меня есть подозрение, что может быть и джин. Тупо поведение. Там крест... А, что мне там надо? Засечь датчик движения, да? А, микрофон, блин. ты же здесь еще сидишь она стала очень активной вообще где-то шляется мать твой дом здесь Что за 1,6 децибелов? Бау. Бау Сгорел. Сгорел крестик. Ладно, ждем охоту. Ну и хотя я даже не знаю, зачем нам охота. А, подожди, нет, мы же нам нужна охота, чтобы понять, джин ли это или не джин. А, она здесь свет перебила, да, мне? Здесь нету свечки случайно? Или туалета? О! Крест еще разгорает. Это неохота. Короче, нафиг. Все, я в домике. Просто ждем охоту отсюда, <клес> ладно, выключи микрофон. Короче, это ханту. Вот сейчас медленно ходит. Слышите? Закончилось? Ой, ой ой я не знаю, куда я иду, но я иду по. О! Нужно. А, ну все, вот. Это ханту? Стопроцентный. Стопроцентный ханту. Просто типичнее ханту нет. Вот такой у нас получился ханту. Я прям уверен на 100% что то ханту. Или, ну если это мимик, то ну извините, конечно. Да, это ханту. Отличненько. Такой у нас получился ролик с ханту. Достигнутый ноль рассудка. Нормально.